В этом видео, кого удалил с трека Слава Мэрвел. Правда ли, что в оригинале звучал Алишер Бокенштерн? И причем был тут, собственно, я? Привет, наконец-то я снова с вами на связи, наконец-то я снова говорю вам в камеру, это очень круто. Я достаточно долго отсутствовал, почти два месяца. Дорогой, где ты был? Есть, объясню почему, то есть я работал, работал очень много, так сильно, что вообще не успевал ничего снимать. Но сейчас наконец-таки все разгрузилось, я могу общаться снова с вами, контента будет просто куча. Вот здесь я оставлю комментарии ребят, которые писали... А, такие комменты под предыдущими видео, на которые я не ответил. Их накопилось достаточное количество за два месяца все-таки. Но я хочу, чтобы каждый из вас увидел себя вот здесь. Давайте я просто посижу, поулыбаюсь, а комменты будут листаться. По горячим следам, как стала результат снипет по ютубу, тиктоку, вконтакте и так далее, я решил сделать ремикс, то есть влететь на эту часть, потому что полную версию я еще не слышал, я слышал только отрывок, я решил сделать... Небольшой такой ремикс, то есть оставить припев Славы, залететь на куплет, сделать такое что-то реально крутое, бомбическое, да, и попасть в сторис к Славу Мэрол, чтобы немножко прокачать свой инстаграм, возможно, кто-то перейдет в ютуб и так далее. Великолепный, Великолепный план, Уолтер. Это Просто обменный, если я правильно понял. Это Надежный, пляк, как right. часы. Скажу честно, моя рекламная кампания так и не дошла до конца. Почему? Потому что по моим подсчетам, Слава Мэрвелл должен был дропнуть этот трек в пятницу, как и обычно, дропаются все релизы. Если вы не знаете, то есть все такие релизы в основном выходят в пятницу. То есть всякие альбомы, отдельные синглы и так далее. Но Слава Мэрилу, я не знаю, зачем он это сделал. Он выложил это в среду. И тем самым шанс того, что я попаду в сторис, Сука, блядь, нахуй, сука, блядь, нахуй. Блядь, нахуй, сука, блядь, нахуй, блядь, нахуй, сука, блядь. Но тем не менее, работа была уже проделана. Мне осталось просто записать этот трек, выложить его социальные сети и дожидаться популярности, дожидаться хайпа. Ну и конечно же, в этой работе, как и в других моих работах не обошлось без помощи господина Кирилла Глорьяна, офицера битмейкинга, и сейчас он лично покажет свой голос. Наконец-таки вы услышите, как звучит его голос. Всем здравствуйте, давайте время кратко по-быстрому разберем инструментал который я писал специально для микса славу мэрл а, в общем-то вот как он выглядит в принципе ничего сложного сам бит в тональности до минор вот такая вот основная партия Она взята мелодия из нексуса обычные колокольчики стандартный присвет вот звучит он так Далее, что у нас ударная партия, Kick, Club, Hertha, Open Hertha, Crash, FX. Ничего сложного, все по стандарту, как любит слово Merrill, минимализм. Так звучит ударная партия у нас. Я предписал такие вот аккорды, тональность к основной мелодии, также до минор, так она звучит, партия. Всем спасибо, за зоны Что по тексту? Здесь я решил максимально поиграться с фол, максимально разнообразить свой текст, сделать его необычным. То есть, если вы вслушаетесь в игру слов в конце и в начале, вы услышите некие различия, но в то же время слова буквально одни и те же. То есть этот текст состоит из двух английских партов И посередине там есть текст на русском То есть история начинается с того, что я говорю... Якобы своей девушке, что мне не нужны отношения, мне не нужна эта любовь, типа все окей, я свободен, как птица, передо мной много телочек, все четко. И в конце к сожалению не могу показать это на русском, потому что в русском языке будет очень сложно привести примеры. Все слова меняются так, что все, то, что я говорил изначально, идет с предлогом НЕ. Потому что я говорю, я совсем не свободен. Мне очень нужны эти отношения, я хочу быть с тобой. И особенно бросается в глаза или в уши, где я говорю последнюю строчку. То есть, если ты будешь мокнуть под дождем или стоять на улице, я все равно не пущу тебя домой, типа, мне не жалко. И в конце эта строчка меняется под совершенно противоположным значением из-за контекста. То есть э, эта строчка звучит так, что я зову тебя домой, то есть э, под различными предлогами. Когда солнце, когда какая-то непогода. Я пытаюсь как-то пригласить тебя к себе, но ты все равно меня отвергаешь. Ну все, бро, успех неизбежен. Вот эти шлюхи факен, как оч, хиты каждый месяц, понимаешь, о чем...